Благодаря новому движку Counter-Strike 2 мы улучшили дым и сделали его динамическим. Дымовые гранаты теперь создают объемные объекты, живущие полноценной жизнью. Теперь игроки видят один и тот же дым, вне зависимости от позиции, а он сам взаимодействует с окружением любопытными способами. Дым реагирует на свет и заполняет пространство. Дымовое облако можно исказить и прошить пулями или гранатами. В Counter-Strike 2 дымовые гранаты обеспечивают еще больше тактических возможностей. Они станут лучше, как ни крути.